Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш тренинг по э, хиджаме. В данном случае да? Вот мы все подготовили уже для хиджамы э, на ноги. Сейчас ставим на ноги. Да? Банки подготовили, да, вот лезвие специально сделали. Вот оно в самолези беремся. Да? Лежит пока дополнительно на нашей ватке. Сейчас нам надо создать гиперемию на ноге. Это может делать чем угодно любыми средствами, ну например, вот палочки, да, бамбуковые кривольские палки, желательно в арсенале массажиста должно быть много разных инструментов, да. продеваем ножки снизу вверх, да? чтобы поток был снизу вверх, если надо, с внутренней стороны немножко подгибаем ногу, да? Ну, я долго показывать не буду по-быстрому. Потом в эту сторону разворачиваем, да, и с, с боковой стороны проходим Не бойтесь, снимков не останется, если вы все равномерно пройдете, да, проработайте всю ногу. Если а, у вас палок нету, вторую потом Чем? мы сделаем. Ну, тут мы уже заранее поработали, если видите, то видны вот следы от нашей обработки, да? Либо вот вениками. Проходим с вениками, только не кончиками, да? Всё, вот, всё, вот Да, вот она сама подворачивает ножку. Система делаем Ну, в арсенале массажиста есть разные средства. Например, можно скребком дополнительно сделать, да? Например, годичную зону. Если видите, я веду по лимфотокам, спаховую зону, немножко. Извините, тороплю, чтобы видео не было слишком длинным, да? Вот у нас выдается гиперемия, покраснение, оно заметно. Тебе нормально по ощущениям? Хорошо. То есть я вот скребок держу вот этой частью, да, чтобы соблюдать форму объемов тела. Так, ну или делаем ручной массаж, или баночный вакуумный массаж. Ну, показывать буду, конечно, с одной стороны, чтобы, чтобы экономить время, то есть луками достаточно быстро все это массаж проделали. Бразильскую попку тебе сделаем с одной стороны, со второй пусть обвисла его. Не надо! Не надо или не надо со второй стороны? Надо с двух сторон. Надо с двух сторон. Ну раз девушку просто сделаем, да? Но потом. Чтобы не на видео, да? Хорошо. А вот сначала одну было. Да, я просто думал, чтобы показать. Ну я даже на. Цель наша не массаж показать, а показать именно, как ставятся банки. Вот берем банку среднего примерно диаметра, да. Подкачиваем ее. Один разок поправил достаточно. Не можно посильнее. Достаточно, чтобы больно не было. Нет, я, Тебе будет я, больно. Я терплю, я не такой терпел. Давай два раза подкачаем, раз девушка просит. Как терпимо, так? Да? Да, вот эффект сразу видно на лицо, Ой, то есть на копе. Эффект на попе сразу виден. Ну, соответственно, смотрите, чтобы банка была... Ну, вообще-то тяжело, конечно, когда два. Без заусенцев, да, проверяйте, чтобы не дай бог не поцарапать человека. Далее нас интересует зона именно вот подколенная, да, на сгибе. там лимфо узы узлы находятся, поэтому их сильно передавливать нельзя. Мы вот несколько проходов делаем по ним, не сильно терпимо, да? Так? ногу так. надо терпимо тут считаю что это был вот уже заметно да Розовенький, хороший поросящий оттенок такой Ой, извини как этот как э, здоровый румянец на всю ягодицу да это поздравляю со здоровым румянцем. Хорошая работа, да? Вот видите, я провожу смело даже через вот эту зону с остатками. Теперь ставим банки. Ну, э, можно ставить, если вы там не знаете ничего, да, хаотично, но лучше все-таки это делать красиво и по ходу седалищного мира Вот начинаем сверху, да. Самое место, где вот от креста начинается, да, вот зона достаточно большая где грушевидная мышца идет и дальше нерв. Мы обязательно банку здесь ставим. Начинается дальше нерв. Дальше он идет по середине, по центру, да? Ставим по центру. Банку не давайте, она просила симметрично взрослый, да? Или надо ноги показать? Нет, симметрично не Просто ее не разняли. Чтобы сфотографировать, да? Ну, попку не сделала. Ну, мы только сейчас показываем, просто для демонстрации. Подожди, не торопись. Потом с тобой поработаем. Девушке не хочется прям хочется и прямо в бой сразу. Так. Вот большие банки по центру. По центру получилось. Чуть сюда. Так, вот осталась одна большая банка. Как-то. А, две, две, все нормально. Две, да. Тогда ставим еще вот здесь. А может у нас было можно с боков, да. Можно поставить большую банку вот сюда. Нет, но пониже. Вот сюда ты хочешь? Нет, нет, пониже наоборот. У меня там тоже целит. А, на это целит, но это потом покажем. Да. Просто у нас банка ограниченное количество, да? Поэтому, ну вот даже, смотрите, 24 банка, я говорю, да? И то их не хватает иногда. А что на... на Так, здесь получается эти идут. Здесь мало присосали вот с этой стороны. Извините, да? Да. Девушка просто присосать, значит присосем. Вот, другого диаметра банки пошли, да? Значит, можно поставить вот здесь. Вот э, с боков. Шнеф э, тут раздваивается, да? Один где-то так немножко сбоку. Можешь ноги ли... вот так сделать, да? Вот. Если видите, мы подготовили под... положили уже эти салфетки. Под кровь стекалась, не дай течет да? Или вот такие пеленки можете положить. В данном случае мы использовали попроще, подешевле как бы вариант. Салфетка и пакетик телофановый, да, новой Значит, по ходу вот, банк не зла. банки не будут держать, потому что там масла не хватило не было. Вообще не было, да? Так смажем. Если больное колено ставим вокруг колена, соответственно, если отеки тоже ставим сюда. Отеки хорошо уходят буквально после сеанса так две баночки оставим про запас и вот у нас остались маленькие баночки да что-то так что-то не держится Стань, поменьше. так они тут не держатся ладно давай вот так поставим С стороны отсасывается слева. Здесь? Надо чуть-чуть посильнее, mm -hmm. на один разок. Да, банки такое делают, что приходится время постоянно сидить. Потому что они то присосутся. То отсосутся, падают. Главное следите, чтобы на пол не падали, да, иначе. Не держит. Иначе может разбиться. Мало. Буквально вот маленький осталось поставить здесь. Не хочет, там масла нет. Нафиг ну, скажи, здесь есть масло. Можно и посильнее. Она, она не присоцалась. Значит, смотрите, либо нипль плохой, да? Можно вот так потыкать немножко. Либо масла, масла хватает здесь, либо брать другие банки, где, где они с выемкой такой есть, специально под вот эти, такие зоны круглые. Вообще не держится, да? Ну ладно, тогда здесь не будем ставить. Держится. Вот, это вообще хорошо держится. Так. И. А вот эти еще баночки остались. Можете зафиксировать на фото. Хорошо. Тоже последний. Сейчас еще сделаю. А, да. И вот две отдельные банки оставили именно для вот этой зоны. Да? Вот эта зона она сложная такая, здесь нельзя долго стоять банки. То есть в целом они должны простоять минут 10-15, да? Смотрите, чтобы не вылез, не вылез герпес, да? А здесь мы ставим банки по две минутки. Вот основная работа какая, да? Не больно здесь? Прямо на складку, прямо на лимфоузлы. Вот теперь... Сейчас пора мне сделать, то несимметрично. симметрично... Вот, сфотографируйте, зафиксируйте, без меня. Дальше еще раз поставили. Две минутки. Ну, одну-две минуты подождали примерно, да, можно одну минуту подождать. Сейчас, конечно, ускоренно показываю. Те банки, которые сосали, подкачиваем. Следите за ними, такая работа, что надо за всем следить. Так, стоит, стоит, стоит. Минутка прошла, отцепляем. Кстати, видите, как несимметрично. Вот видите, тут покраснело сразу, тут оно белое осталось, да? Вот, и создается, это, соответственно... А, это мы не... Что мы не растерли. А, да, мы же ее не растерли, да, точно. Либо, может быть, какая-то проблема с одной стороны ярко выражена, с другой стороны нет проблемы. Так, подождали. И примерно вот надо так раз 20 сделать, да? Прям отсчитывайте 20 раз. Смотрите, тут девушку просила конкретно сбоку бедро сделать, да, можем переключиться теперь от симметрии, да, немножко вот сюда, на зону проблемную, да, вот, немножко как бы несимметрично сделать, да, вот, еще подождем немножко. Выставливаем спирт или спиртовой раствор 75%. Ну, считайте, 20 раз мы сделали, да, вот здесь. Теперь нам наносим насечки. Наносит. Да, ну ничего. Я с одной стороны покажу, да, чтобы не бегать вокруг человека. Значит, берем нашу лизию и еще, повторяю, вдоль тела человека надо делать. Собственно, идти так, чтобы удобно было насекать. Не больно тебе? даже, да? В принципе, такое чувствительное место. Ну давай, ладно, с двух сторон сразу, да? Второй человек ассистент мне поможет сейчас со второй стороны справляться, хотя один человек тоже может справиться. Старайтесь делать на такие насечки не длинные, да, примерно по миллиметру. Уже даже выступила кровь. Где наш пистолет? И опять ставим ненадолго, по две минутки. Так, пока она вступает, можем так, а вот. вот эту проблемную зону еще до да, надрезать. Давайте сбоку. А, почему? можешь пока остановиться насечем, насечем, потом продолжим или как сделаем, или снимаем. Пало, это плохо. Заранее вот ватка, Нему не протекло. Достаточно если филигранно делать, да, то у вас Ничего не, не капнет, ничего не потечет, если вы все предусмотрите. Вот, здесь могу тоже чуть так, потому что, ну, вот наверное, у складка получается. Так, где у нас насечки делаем? Вот на этой зоне, да? Через бумажку Держим. быстро если заметить то кожа даже не протыкается только поверхностная очень поверхностная такой вот капиллярная кровь берется шикотно даже шикотно даже да невольно и если видите я чуть-чуть мизинчиком придерживаю да чтобы рука не дрожала опа вот это плохо вот это не следили Рядом должна быть ведерко для мусора. то есть Надо все держать под контролем. Так, ну вот, здесь, получается, прошло 2 минуты, да? Сюда эту банку поставим. А с этими банками придется постоянно работать, поэтому ведерко ставите с мусором поближе, да? берем Раз. и все снимаем обратно сразу ставим опять да, я вижу да что с этой банкой не то или ногой или с ногой Потому да? что не размяли. Ну да, мы не размяли, видите, по-быстрому сделали. Поэтому не торопитесь. Для видео, конечно, получился небольшой казус, но не страшно. Ничего не страшно. Все нормально продолжаем работать. Значит, в этот раз сегодня так надо для этой ноги. Хотя стоит хорошо крепко. Ну, давай, может, покрепче подстанем. Вот так терпимо? Да. Немножко покрепче сдавим их. Вот, видите, банк тоже отпал. Вот как Такие банки сдулись, да, немножко под подсасываем. Так, ну вот эти зоны у нас пока еще зреют, видите. Гиперемия слабая, еще подождем, еще минут 10. А вот с этими продолжаем работать. Так, демонстрация продолжается. Вот это вот местечко. Проблемная. Видите, даже не протыкается. Смотрите, за лезем. но касается только. Может, такое ощущение, как у комарика, наверное, да? Комарик кусает. Да, комарик кусает. А я любя и нежно, да? Получается... Даже приятно. Все, две минутки прошло. Опять снимаем эти банки. С под коленой чашечки, да? Вот такой вот нюанс у нас в работе. Раз. И так, я вам скажу, надо будет проделать примерно раз 20. С под коленой чашечки вот такая вот у нас особенность, так ну, ставим замок. Конечно, сразу замечу, да, мы поторопились, надо на самом деле работать в перчатках, да, и особенно, если у вас какие-то ранки, чтобы вы себя сами не поранили, не смешали одну кровь с другой кровью, очень легко получить гепатиты таким способом, да, ВИЧ, СПИД и там и другие заболевания, да, через кровь передаются их множество, да, поэтому в перчатках я каюсь, каюсь, вовремя не одел, не успел в маске, в шапочке, да, чтобы вы, не дай Бог, не чихнули на человека на эти зоны, да, ни волосок с вас не упал, да? полностью соблюдаем отцепилась. Отцепилась, вижу. Полностью соблюдаем медицинскую процедуру и делаем все чисто и честно по медицинским антисептическим правилам, поэтому, ну прошу вас, не корите меня, просто торопились, да, сейчас мы все это будем отрабатывать, сейчас у нас идет учебный процесс, да? отрабатывать уже будем по правилам в шапочках, в масках, в перчатках, в носочках и даже в презервативах, и... Саш, будешь <свечу> хручок, следующий Какая банка... как... а... Опять это, да? Вот это какая-то противная банка. Надо ее вот заменить. А можно их поменять местами? Можно попробовать, сказать, местами поменять. Да, тоже такой есть способ. Здесь она, кстати, вот уже наполнилась. Вот это как раз можно снять. А... О. О, здесь хорошо. Жалейка. Здесь хорошо. А здесь, видите, здесь даже крови меньше идет с этой... С этой стороны. Можно попробовать местами. Вот. В следующем видеоролике я расскажу еще кое-какие нюансы в нашей работе, до да? специалистов, массажистов, хизде, хиджамистов, но мастер хаджам на самом деле называется, да, правильно. Мы проходим тренинг по аль хиджаме, да. Аль хиджама приставка аль это научная, поэтому мы чисто с научной подходом да именно с правильным медицинским подходом да поэтому вот эти все нюансы они на видео не видны иногда утекают да вам а -а -а. надо быть здесь и вот видишь все вот таки эта банка плохая что-то вот нее там она держит видишь что-то держит да все таки что-то она там с у нее да случилось ну поправим сейчас попробуем вот бывают нюансы да бывают казухисты ну ничего страшного Лучше вам будет здесь, вот эту мысль поймаете, чтобы научиться все на практике. А я пошел мыть руки, и мы переходим к практическим занятиям. С вами был Олег Алабгудвин. Даю свет, даю знания. Все в массу, все в мир. Лучший специалист, преподаватель, тренер на всем русскоязычном пространстве интернета. Пока-пока, до.